В небольшом окошке внизу ролика расположена полезная информация, а если она вам мешает, то закройте ее нажав на кресте в правом углу окошка. Сначала надо короче, да. заснять Подожди, ну мы не трусы руками вот есть? Есть. А Парк, друг, должен быть знать. Есть? <говорит> <говорит> <говорит> Ну ты конь, ты, получается их троллиж. Молча. Сука. Ну еще раз покажи ты бумажку. Ой, бля. Тебе как они говорят, запис не перерывался. Лучше всякого посвящения и всякой визитка Стопковича. Что такое? А включите спецсигналы, и я вам уступлю. Не надо ломиться как быдло. Не надо ломиться как быдло сзади и моргать. Есть спецсигналы, включите и вам уступят дорогу. Здравствуйте, запрошется, запрошется, блядь, тхуёк твою мать, язык не поворачивается, нахуй. Давай. Можно? Здравствуйте, запрашивайся, прошедшую... да и нахуй честно сказать, ебал я в руку, блядь. Прапор думает, что он самый умный. Почему гоешь ты, думает, что он самый умный? Я все бы выбираю рукату, то промотать, как я на пропаке, теронозорно. Так, он... визу... так составляйте протокол, инспектор, а мы разрубили за уаз, не можно ехать. Инспектор, составляйте протоколы, если я нарушил. Да, так нафига, составляйте так! Я без фото видеофиксации, пожалуйста, составлять. Не, зак... не Хавала закрой. Долба... Хавала, закрой, долба... Хавала закрой, ты, бля, уёбок, нахуй. Тихо... Нахуй пошел, долбоёб. Все, езжай. Дорогие зрители, не забываем подписываться на новые смешные ролики. А также обратите свое внимание на окошко справа от ролика. Возможная информация в нем вам будет очень полезна.